English. ESSEC. Peter Экспресс. Супер, современный, эффективный курс. English. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Пётр Горбатюк, И я рад приветствовать вас на канале Peter Горбатюкс. Тема сегодняшнего урока – фразовый глагол to get. Вашему вниманию сегодня предлагается глагол to get. Он буквально означает получать, доставать, брать, покупать, приобретать, становиться. Глагол «to get» – глагол неправильный. Он имеет три формы. «Get» – первая форма. Вторая – «год» – прошедшее время. Получал, доставал, брал, покупал, приобретал и так далее. И третья форма совпадает со второй «год». Так же, как и вторая «год». Что означает третья форма? Получен, доставлен, взят, куплен, приобретен. И так далее или приобретена или приобретены не имеет значения какое число или какой род все одно и то же очень легко в английском итак возьмем первое, первое словосочетание get in входить get in входить входить на какую-то территорию входить в лес, входить в какое-то пространство в воду и так далее следующее get on Get on. Забраться на гору, забраться на дерево. Get on, кстати, употребляется, когда мы входим в автобус. Get on. Входить в автобус или выходить из автобуса. Get off. Get off. Выходить из автобуса. Get out. Get out. Вынимать. Вынимать что-либо. Или, например, выбираться из леса. Выходить из воды. Это все get out. Get down. Следующее выражение. Get down to. Сесть за стол. Сесть за парту. Get down to. Get down to. То же самое выражение. Спуститься к реке. Get down to. Спуститься к ручью. Спуститься к подножию гор. И так далее. Get off снять что-либо. Ну, например, картину со стены. Get to. Добираться до. Get to. Добираться до. Например, добираться до центра города. Добираться до библиотеки. Get to the center of the city. Добраться до центра города. Get to the railway station. Добираться до вокзала или же дорожной станции. Следующее выражение. Get back. Вернуться. Вернуться домой, вернуться в библиотеку и так далее. Get up, вставать. Ну, например, I get up at 7 o'clock. Я встаю в 7 часов утра. Get into. Get into. Into это вовнутрь. Залезть в какой-нибудь ящик, залезть в шкаф и так далее. В конструкции с have get не переводится. Например, I have got a pencil. У меня есть карандаш. I have got a bag. У меня есть сумка. Или как в данном случае have you got a pension? Год не переводится. Это уставка. У тебя есть карандаш? Вот и все, дорогие друзья. Ничего здесь сложного нету. Дорогие друзья, наш урок близится к завершению. Поэтому, как всегда, краткое подведение итогу. Итак, get up. Get up. Просыпаться, вставать, вставать утром. I get up at 7 o'clock, например. Get into. Get into. Залезть во что-то. Вовнутрь. Get into. Get in. Входить куда-либо. Get in. Входить куда-либо. Get on. Зайти в автобус. Get on. Зайти в автобус. Get on. Забраться. Ну, на какую-нибудь гору или вершину. Get on. Get out. Get out. Выходить. Или выбираться из леса. Get out. Вытащить, вытащить откуда-либо. Или выйти откуда-либо. Get out. Get down to. Сесть за стол. Сесть за парту и так далее. Get down to. Спуститься к реке. Спуститься. Get down to. К подножию гор. Get off. Get off. Снять. Ну, например, картину со стены. Get to. Get to. Это очень хорошее выражение. Надо знать. Get to. Добираться до центра города. Get to the center of the city. Добираться до библиотеки и так далее. Get to. Добираться до. Get back. Get back. Get back. Вернуться. Вернуться домой, вернуться в школу и так далее. Вот и все, дорогие друзья. На этом наш урок закончен. Я желаю вам успеха, удачи. Делайте комментарии, делайте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго, so long, bye, пока!